Меня зовут Виктория, я сделала лазерную коррекцию методом смайл. У меня было минус 8, достаточно серьезный минус, которым без линз и без очков ходить не получается, разумеется. Теперь я без всего этого, иногда странно, хочется снять глаза. Ты не понимаешь, что это такое, почему ты всегда хорошо видишь, даже когда встаешь ночью. Страшного время операции вообще не было, не знаю даже почему, может быть, кому-то страшно, это, наверное, личное. Врач говорил уверенно, делала все тоже, поэтому, собственно, как-то страха особо не было. Потом уже открываешь глаза после операции, и, в принципе, ты уже видишь гораздо лучше, чем до этого было, и постепенно все восстанавливается. То есть к следующему дню ты видишь. Даже больше, чем с винзами и с очками. Вот сейчас мне 150% пятьдесят процентов намерили. Необычно. Приятно. Хорошо, спасибо.